Именно этими программами я пользуюсь при создании превью, артов и 3D моделей. Но сегодня мы затронем лишь две из них. Это Chroma Lab и PS Touch. PS Touch я использую для первичной обработки изображения, а Chroma Lab для работы со светом и прочим дерьмом. Во-первых, нам нужно создать проект. Здесь у меня уже все заготовлено, поэтому выбираем этот потрясающую картинку, скриншот из Майнкрафта. И с ней мы будем работать дальше. Немного обрезаем для того, чтобы убрать вот эту вот фигню слева. Ну, такой вот у меня телефон, у него есть козырек. И он почему-то отображается даже в Майнкрафте. После обрезания заходим в слой фотографии и добавляем аниме-бабу, которую я нарисовал пару дней назад. И даже так выглядит прекрасно. Но несмотря на это, нужно все равно подкорректировать констрастность, чтобы смотрелось более-менее красиво. Далее нам нужно добавить картинку фотошопа и сделать ее красивее. Возникает вопрос, куда ж красивее и так все прекрасно. Но дело в том, что в PS Touch тоже есть такой инструмент как деформация, с помощью которого можно создать перспективу, а с пиксельными блоками из Майнкрафта это будет сделать проще некуда. Вполне неплохо, скажу я вам, но после такой операции в PS Touch лучше всего выйти из проекта и сохранить его, потому что если этого не сделать, то Photoshop может... Неприятная ситуация, неправда. Сохраняйтесь почаще. После манипуляции с этими иконками, делаем им красивые тени и переходим в хромолаб. Только не забудьте сохранить как PNG, хорошо? Зайдя в хромолаб, мы сразу же в недавних изображениях видим наш Photoshop. Заходим и начинаем редактировать. Человеку не знающему объясню, что здесь за инструменты. Коррекция цвета, черно-белый фильтр, блюр, вигнетка, текстуры, цвет... Эти инструменты помогают сделать нашу картинку намного лучше. В разделе Blur находим Bloom, то есть свечение, и настраиваем его так, как мы хотим, чтобы было красиво. Также здесь есть такой инструмент как Distort, который используется для того, чтобы придать различные формы нашим изображениям. О, как смешно получается. Но нам нужно Stretch для того, чтобы сделать эффект глубины. Будьте осторожны, такой могущественный инструмент вы себе представить не можете. Также я применю эффект призмы, который будет разделять изображение по углам на видимый спектр цветов. Под конец можно добавить каких-нибудь цветных пузырьков, и будет выглядеть вполне красиво. Как итог, мы становимся владельцами такого сногсшибательного превью, которое я на это видео. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, хоть что-то полезное вы отсюда узнали. На вами был Визир Хей. Всем удачи, всем пока.